Жоу-жоу фан. Обзор возможности баунти. Поехали. Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, также мои дорогие зрители. Как всегда, я рад вас приветствовать на канале Моряки Криптовалютчики. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Также подписывайтесь на телеграм-канал и группу, там мы обсуждаем. Рабочие проекты. Сегодня хочу вас ознакомить с таким проектом, как ДжоЖоФан. Fun. Это развлекательная платформа мирового класса. В общем, здесь комбайн, здесь будут и нефтишки, игрушки, э, ну и так далее. Значит, токенов будет выпущено 1 триллион, 500 миллионов, миллиардов токенов будет сожжено, 20% будет залочено э, и типа потерян ключ, как обычно. Значит, по дорожной карте внедрение контракта аудита, выпуск, запуск модуля баунти, который я вам сейчас расскажу. CoinGecko, Coin. Ну, в общем, все по стандарту. Значит, смотрите, обращайте внимание, что когда токен будет выпущен, 12-15% проскальзывания. Поэтому на это нужно обращать особое внимание. В партнерах у них CoinMarketCap, CoinGecko, Trust, Pocket, Pancake. И Binance NFT. Это то, что они хотят потом свои NFT выводить на Binance NFT. Поэтому, мне кажется, у этого проекта есть будущее. Давайте перейдем непосредственно к баунти. Смотрите, здесь, во-первых, когда вы будете переходить по ссылочке, вам нужно будет здесь вот нажать «Войти в приложение» или «Join Up» будет написано, если по-английски. Вы попадаете в приложение и здесь у вас сейчас есть шанс до 30 августа Получить токен NFT, который потом вы будете ставить на ферму. Майнить и получать уже непосредственно токены Joujou. Я уже прошел первое задание. Обратите внимание, что их еще будет два. Одно начнется 30 июля. Второе начнется 3 августа. Поэтому будем следить за этим проектом. Здесь у вас будет нажать, надо будет нажать клейм. Вас перекинет на другую страничку. В которой вы должны будете подписаться на Telegram, Twitter. Сделать ретвит. И э, в окошко вставить свой аккаунт твиттера, обратите внимание, не юзернейм, а именно аккаунт твиттера и Telegram Username. Также здесь присутствует, если у вас есть группа, либо вы, как я, записываете видео, здесь вы можете отправить вот сюда дополнительно, то есть нажимаете здесь опять же старт, э, Делаете пост у себя в группе, если он превышает 500 человек, если группа превышает 500 человек и отправляете на рассмотрение. А также само с видео. Ну и можете поучаствовать в мемы пикчеррис. Ну, это мемы контест. Тоже. Клайм Таск нажмете и почитаете. Так как я мемы не делаю, я, естественно, здесь участвовать не буду. В принципе, вот это все. Спасибо вам огромное за внимание. И до связи, до следующей монетки.